Я почти на месте. Ты знаешь, это важно. О тебе и о костюме много говорят. Инопланетные модификации, эти видения. Люди даже не уверены, что и никто кто ты теперь такой. Во что ты веришь? Я здесь, так? Okay. давайте потише. Мы приближаемся к патрулям, сэр. обойти. Прикрою тебя, пророк! Let's go, man. Мы они нас услышали. Что тут произошло, мать вашу? Проверь черные ящики, узнай, как они погибли. Я пойду наверх, посмотрю, что происходит. видел. Да, я знаю. Охотники. Можешь не говорить, это не по плану. Цефы, которых я видел, действовали не скоординированно, хаотично, безо всякой стратегии. Как я и сказал, просто бродяги, вылезшие из нор, потому что мы взорвали башню Сел. Наверное, ты прав. Они ведут себя как животные. Никакого коллективного разума. Так где Альфа Цеф? Оставь. Я окружён целой бродягами. Пройди через моторную, встретимся наверху. Супер, Завтра. Мне нужна минута, чтобы... <звы> <звы> Командир Рамао, Рамао один. Будь откода брал на <звы> Рекомендации. Нет альтернативы? Ты кто такой? <звы> нет, нет, нет. Я не буду с тобой разговаривать. Отнись! Позовите Клэр! Нет! Мне нужно Клэр! А. Продолжай. Импровизировать? Какого хрена импровизировать? Где твой план Б? Здесь туннель. Думаю, он выведет нас на бровь. Пойся, солнышко. Стоп трудового. Стал выживать вертолеты с напалмом. Центр. Не могу открыть этот туннель. Да? Ну так я, блин, могу. Давай! окей как тебе, а по мне это грябаный беспредел. Терьмо. Дорогуша, твой солдат номер один на связи. Открой коридор на укрытие. Расчетное время 10 минут. Ромео 1. Это командир Ромео. Поддерживайте радиопротокол. Теперь верните эту железяку домой. Прием. Идем. Ну и пора. Слушай, она ничего, если ее получше узнать. Просто не упоминая видения. Ладно. Псих! почему она зовет меня железякой внимание пока сел контролирует энергию сел контролирует нас порабощает нас Сердце Сэл находится в энергетическом нексусе Цукермана около станции Брод-стрит. Они называют его система X. Этот осколок технологии ЦЕФА заключен в едином комплексе по сбору энергии в нескольких сотнях метров под землей. Это самый охраняемый объект военно-промышленного комплекса. Если у Сел есть Ахиллесова пята, она здесь. Мы понесли тяжелые потери за последние несколько месяцев. И мне пришлось взять оперативное командование на себя. Нас прижали к стене. Сел дышит нам в спину. Сейчас или никогда. Мы уничтожим Сел сегодня или погибнем. Добро пожаловать в наше скромное пристанище. Сел всегда висит у нас на хвосте. Нам приходится кочевать. Ну, ну ты понял суть. Всем частям! Скорпасы саминированы. Подходите к зеленой линии. Не останавливайся. Привет, Ракуша, Подожди, Майкл, я скоро. Добро пожаловать домой. Целл долбят нас цифровой артиллерии. Наша сеть сыплется. Верни нас в онлайн, живо! Чёрт! Клэрр! Мне насрать! Верните нас в онлайн! Клэр! Боже, Майкл. Ну и денёк. Мы потеряли хороших бойцов. Я пыталась связаться с Дэйном, когда... Что за... О нет! Нет, нет! Клэр, это Пророк, выслушай меня. Взгляни на модификации, Майкл. Это Цеф или Сел? Это вообще человек? Мы что, жертвовали людьми ради этого, этого мутанта? Смотрите. Это не просто костюм, Майкл. Клэр. Клэр. Мы здесь уже пять месяцев. И в этих асимметричных боевых действиях у нас все меньше успехов. Предполагалось, что это будет нашей Нормандии. Увы, вот они мы, прячемся. Мы ударяем то тут, то там, но не можем захватить инициативу. Нам нужен тот, кто изменит расстановку сил. Майор Лоуренс Барнс, пророк. Карл Эрнст Раш, к вашим услугам. Раш, я помню вас. Замри, пожалуйста. Комбинированная ДНК. Человек цеф. Искусственная форма жизни. Невероятно. Ты у меня не читаешься. Да. Да ладно тебе, чего ты ждал, Лоренс? Я создал этот костюм, мой дорогой, естественно, он не может прочесть меня. Клэр права насчет риска. Силы много, но она нестабильна и своенравна. каприз Майкл посвятил тебя в наши планы. Я проинструктирую его перед выходом, сэр. Это превосходно, босс. Мы покалечим Сэл навсегда. Ситуация куда хуже, чем можно себе представить. У меня видения, обрывки... Нам нужно переместить бой в сел, отключить энергетический Нексус и со всем этим покончить. Ибо то, что они делают, погубит всю жизнь на планете. Помните это. Знаешь, ты говоришь как пророк. Это намеренно. Очень соответствует. А теперь пойдем спасать наш вид. Ладно. Хорошо, выдвигаемся. Будь осторожен. Буду, ты же знаешь. Идем. Эй, я же просил тебя не говорить.